Друзья, обязательно досмотрите этот ролик до конца, и я в нем раскрываю, почему я не сыроед, не веган, и что я с этим всем делаю, как я питаюсь. И сегодня я хочу рассказать про питание, я хочу рассказать свой путь, который я прошел. Много спрашивают людей в комментариях, пишут, расскажи, что нужно есть, что не нужно есть, расскажи про голод потому что я регулярно практикую голодание, и это метод интервального голодания. Давайте так, я могу говорить про питание, потому что у меня есть опыт сыроедения. Я сыроедел 4 года, да. это началось все в 2009 году и закончилось где-то ну, в 2013 году. Так уже, может быть, в 14-м точно я уже стал есть нормальную пищу. И на это есть причины, потому что... Ну, во-первых, про сыроедение. Это ты ешь только фрукты, овощи свежие, не вареные, не обработанные, не жареные и так далее. Только свежая пища, живая свежая пища. Ты не ешь ни мяса, ни рыбу, ни яйца, ни молочку, вообще ничего. То есть ты питаешься травой до да, фруктами овощами иногда я ел орехи есть еще подразделение сыра моноедение это когда ты за один прием пищи ешь только помидоры второй прием пищи только морковка ты их вообще не смешиваешь но я просто сыроедил я до этого моноедения не дошел у меня четыре года опыт на сыроедке и на моей жизни он отразился не очень эффективно, потому что я начал замечать, что организм начинает давать сбой, потому что я занимался физическими нагрузками, у меня было очень большое количество тренингов в Москве оффлайн, я тогда только начинал. И сыроедить, друзья, неудобно. Это один из самых неудобных видов пищи, потому что кажется, что все просто, на самом деле вообще непросто. Ты не можешь съесть, у тебя, у тебя целый ряд ограничений, когда ты питаешься на пище там, свежей, только и всего лишь. Сразу скажу многим сыроедам это будет видео не очень приятно. А, да, но оно так и есть. Это мой личный опыт, друзья. То есть не нужно брать это за какую-то там истину. У каждого свой опыт, есть люди, которые, есть у меня знакомые, которые они до сих пор на сыроедении, там уже 15 лет находятся, и у них все хорошо. То есть их организм механику настроил питание таким образом, что они ну, могут жить и дальше на сыроедке. Я механику своего тела не перестроил, потому что у меня был ряд факторов, ряд жизненных ситуаций, в которых я просто перестал сыроедить и... Мне кажется, это стало даже ну, лучше для меня. Почему? Потому что э, очень э, печальная статистика, которую не сильно афишируют э, гринписовцы да, или веганы, веганы. Это то, что через 7 лет вегетарианства, либо сыроедения, у тебя в организм истощается, в организме происходит большое, ну, такое стремительное истощение микроэлементов, которые, например, ты там, набирал из мяса, там, да, из морепродуктов. Очень много разных аминокислот, разных по полезных микроэлементов, они из организма за 7 лет вымываются и расходуются. Их организму неоткуда брать. Это первый момент. Второй, если у тебя, например, Питание было одного типа, там 10, 20, там 30 лет, ты питался обычной пищей, и ты тут вдруг решил все поменять, то я разочарую, это будет печально. То есть это будет мощный удар для организма. У меня в 2014 году есть лекция на канале о том, что как нужно питаться, нужно быть только сыроедом и так далее. Это древняя лекция, я тогда был, кстати, сыроедом. А сейчас все, я сейчас питаюсь обычной, нормальной, свежей пищей. Важно что... Для меня важно не то, как я питаюсь, какую я еду кушаю, а то, сколько пауз в питании я делаю. Вот это важный момент. Я регулярно голодаю 36 часов на сухую, без воды, без еды. И именно вот этот голод, как это называется, каскадное голодание, но я именно без воды, то есть я сегодня, например, прекращаю кушать, да, там после шести я уже не ем, ложусь спать, и завтра целый день я не ем, не пью, и только послезавтра утром я выпиваю стакан воды и выхожу из голода, там также на фруктах, на овощах и так далее. И получается, что я делаю это регулярно, и именно это позволяет, друзья, есть все подряд, практически все подряд. То есть очень сложно выстраивать, следить за системой питания. Вы кто сталкивались с этим, со всех сторон идет разное мнение. Нужно есть это, это не нужно есть. Кто-то кричал: нужно есть орехи, потом кто-то кричал другой, что их есть не нужно. Потом кто-то кричал в ответку, что их нужно есть в правильной дозировки. Вот эту информацию в голове удержать, как что есть, это просто ну, у тебя полжизни не хватит. Поэтому я пошел самым простым путем. Я голодаю, или это называется пауза пищевая, даже правильно, потому что это даже не голод, раз в неделю на сухую по 36 часов. И получается, что мой организм оптимизирует систему пищеварения таким образом и распределение микроэлементов, что мне лишнего чего-то такого синтетического есть просто не хочется. То есть для моего тело, оно ну как бы твикс там какой-то съесть, сникерс, оно просто ну, чувствует, у тебя чувствительность из-за голода повышается, и ты можешь есть свежую пищу, может морепродукты есть, можешь мясо, например. Ты всегда выбираешь это свежим. Твой организм выстраивается таким образом, что он не пускает химию в тело, он не пускает и чрезмерного объедания, например. Пищевая пауза – это когда ты свою систему пищеварения ставишь на паузу. Ложишься спать, с утра просыпаешься, пищеварительная система не работает. Почему я не пью воду? Потому что вода запускает пищеварительный процесс. Рецепторы и датчики в желудке срабатывают, когда ты пьешь воду, они срабатывают на поесть. И, соответственно, она запускается. Ты как только пьешь воду, она запускается, а в воде нет ничего, никакой пищи. Поэтому ты, если без воды это делаешь, то у тебя система спит. Она на паузе, она отдыхает. Происходит чистка. Чистка может сопровождаться головными болями, может сопровождаться там, слабостью общей, но это на первые где-то 2-3 паузы, да, это долгосрок, друзья, то есть здесь не прокатит, что если вы завтра поголодали, потому что Карловский сказал, а потом на это дело просто забили и все то вас, ваша система не оптимизируется. Она выстраивается, оптимизация системы пищеварительной и усвоение микроэлементов происходит в течение полугода. Вот если вы полгода, раз в неделю делаете каскадное голодание или паузы, назовем это так правильно больше, то у тебя выстраивается за полгода идеально система пищеварения, как часы. Еще плюс э, вот этих пищевых пауз в том, что когда ты находишься на голоде, даже сутки, даже сутки этого достаточно, то у тебя в организме очень хорошо, объемно, качественно вырабатывается углекислый газ. Это позволяет, это позволяет а, за счет объема углекислого газа в организме у, происходит улучшение усвоения кислорода. То есть, если есть кислород, он попадает в клетки более лучше и более доступнее, для клеток становится ниже, чем когда углекислый газ на минимуме. То есть голод и пауза – это очень хорошее подспорье для того, чтобы выработать углекислый газ в организме. И получается у тебя раз в неделю одна такая пауза, она заменяет 5 дней практик по бутейко. Ну, то есть, если по показателям сравнить, поэтому ты либо один раз в сутки в неделю голодаешь, либо ты занимаешься какими-то практиками на накопление СО2. Поэтому здесь и просто, друзья, и не просто. То есть, для многих это будет шок, как это я целый день не буду пить, есть, что со мной будет, я буду недееспособный. Друзья, сейчас самоизоляция. Сейчас все сидят дома, сейчас на улицу не выйти. И сейчас очень интересное время для того, чтобы поэкспериментировать над собой. Еще насчет техники безопасности скажу: 36 часов сухого голодания, сухой паузы пищевой ни в каком возрасте никому не причинят вред. То есть, если вы про себя думаете, что голод это не для меня, то вы глубоко ошибаетесь. Если вам 70 лет, вы можете спокойно зайти на пищевую паузу. Если вам 18 лет, вы тоже зайдете на пищевую паузу. И поймите такую вещь, что для организма это больше подарок и чистка в рамках безопасного времени. То есть, если вы уже на 48 часов идете без воды, без еды, то там уже критично нужно делать клизму кишечника, вычищать все из кишечника. Если вы на 36 идете, то вам не нужно будет а, ничего чиститься. То есть, вы зашли и вышли. Зашли-вышли. Организм очень хорошо адаптируется к вот, этой, вот этому количеству часов. Поэтому, если вы хотите оптимизировать свою пищеварительную систему, повысить усвоение микроэлементов, накопить углекислый газ в организме, наладить систему организма, потому что, когда ты заходишь на паузу, у нас внутренние органы они все равно работают в, едином, в единой цепи. Да, то есть печень, селезенка, дыхательная система, там, желудок, кишечник. Вот это все, это единое, ну, единое целое. Получается, что просто разные отделы, знаете, как пришел там в какую-то какую фирму, да, у тебя там отдел маркетинга, отдел производства, отдел там кадров и тому подобное. Все это составляет такую единую структуру, механизм, фирму, организацию и так далее. Здесь то же самое. И получается, когда вы создаете такую паузу, то все органы между собой калибруются. Бывает такое, что у человека внутри происходит рассинхрон. Рассинхрон с печени с другими органами там, или с целым организмом. И вот эта рассинхронизация, она ну, потом приводит к болезням и к проблемам. Вот для того, чтобы все органы синхронизировать вместе, вот эти паузы – это идеальное вообще, что может быть. То есть, никакими таблетками вы не сможете синхронизировать работу своей кишечной системы. Никакими таблетками вы там желудок э, не выправите его работу, потому что он зависит от поджелудочной железы, он зависит от печени, желудок зависит там от селезенки и тому подобное. То есть, если вы локально будете работать с каким-то органом, то это все равно не будет так эффективно, как со всеми сразу что происходит пищеварительная система она отдыхает просто отдыхает вот вы даете отдыха своей пищеварительной системы допустим вы никогда не голодали там вам 30 лет или 35 получается что за 35 лет ваша пищеварительная система работала молотила 24 на 7 так сделайте подарок всей своей системе пищеварения, это питание нашего организма в виде отдыха. Дайте отпуск своей системе. 36 часов – это безопасное время, абсолютно безопасное, для того, чтобы пройти этот опыт. Но сразу предупреждаем, может болеть голова, кружится голова, слабость, встаешь с дивана там или с кровати, у тебя темнеет в глазах, то есть это абсолютно нормально но самое интересное это дает твоему телу невероятную выносливость, невероятную концентрацию сознания и усиленную сопротивляемость тела, организма, повышение иммунитета, потому что вот зима прошла, у меня все переболели, то есть все из семьи все по переболели по два раза, а у меня подступает иногда болезнь, да. Я живой человек, но дальше першения горла и небольшого насморка, например, дело не заходит. До температуры дело вообще не доходит. До какой-то там куматоза, простудного заболевания, урвитом, чтобы я в лежку лежал, вообще нет такого. И все это благодаря тому, что я делаю вот эти пищевые паузы. Я делаю их уже более чем полтора года. Здесь нужно втянуться, друзья. То есть тут нужно втянуться, и это долгосрок. То есть здесь не получится 1, 2, 3, 4, 5 поголодал и, и все. Поэтому, как питаться? Я питаюсь обычной пищей, никакого сыроедения, вегетарианства и еще каких-то там изяществ, да? Это крайне, сложные, это крайне сложное питание, сыроедение, еще что-то. Ты будешь постоянно выбирать. Ты приходишь в гости, у тебя тебе там риса наложили. Я это не ем. Дайте мне только помидоров, дайте мне только салатика, дайте мне только это, я сыроед. То есть, у тебя постоянно одна тема, только про питание. Ну, то есть, это может крыша реально поехать. Я помню себя. Я только о питании говорил и говорил всем, что нужно вам тоже так питаться. Типа, там, теория заговора, там, это вообще нельзя есть, там, все это вредно, всех убьют, короче, там, масоны какие-то и так далее. Но это такая галлюцинация, которая вот раньше была под волной этого сыроедения. Сейчас я питаюсь нормально, но как только я захожу на пищевую паузу на 36 часов, то у меня сразу же происходит синхронизация всей системы и расширенное чистое ясное сознание это профилактика тела поэтому такая вот информация 36 часов еще подрезомирую сегодня легли послезавтра с утра встали выпили воды потом поели фруктов овощей и уже нормально можете дальше есть перед тем как зайти на пищевую паузу можно вообще никаких предварительных чисток не делать этого не требуется, потому что время короткое, 36 часов. Это первый момент. Второй, обязательно без воды, потому что если вы в течение дня попьете водички, у вас пищеварительная система заработает, и она будет просить еще и еще и еды. Поэтому тут, смотрите, клизмы делать не нужно. Это недолгое голодание, это пауза. Следующий момент. У многих, по попервой, может кружится голова может могут быть головные боли особенно к вечеру я рекомендую в день паузы в день паузы поспите пару часов днем это сильно освежает то есть если ты не спишь под вечер тебя просто может размазать ну, тяжело будет если вы сначала я просто ложился спать Высыпался, организм отдыхал, и вторая половина дня прекрасно проходила, никаких головных болей, ничего, ничего подобного, сложностей никаких не было. Дальше, в любом возрасте можно заходить на паузу. Это пауза, это не голод, не путайте это. И третье, приятный бонус. Если вы в свою жизнь внедрили вот эти паузы, то вы можете есть вообще все что угодно, практически все, Ну, за исключением алкоголя, я алкоголь вообще не признаю и... Это яды и все, что с этим связано. Да? Но по питанию вы можете есть все. Единственное, что вы заметите, что ваше тело вам не даст съесть сникерс. Не будет просить твиксы там или еще что-то, такую химическую отраву. Или ну, такие вот шоколадки, там на этом кто-то сладкое ест постоянно, не может без сладкого. Вот это все реально оптимизируется и отвалится. То есть вы будете есть столько, сколько нужно. Дальше, иммунитет, у вас будет просто, вы будете как терминатор, у вас будет настолько непробиваемый организм, что ну, вы это заметите. Но опять же, все это будет через полгода регулярно. Можете начать там один раз в две недели, потом перейти на раз в неделю. Организм, тело привыкает, адаптируется, и потом этот день паузы проходит очень легко, комфортно. И по тебе даже не скажешь, что ты на голоде. То есть я вел тренинги по три тренинга в день, с утра, днем и вечером. То есть это группа, это люди, это вопросы, это постоянно ты на контакте, ты постоянно отдаешь. То есть я даже сейчас отдаю материал. То есть вот через меня идет, я вам это передаю на камеру, чтобы вы посмотрели, там эту информацию усвоили. А когда это идет не через камеру, а на группу 50 человек, то энергообмен гораздо мощнее. Я на голоде проводил так день прекрасно, на этой паузе, да, и никто даже не заметил, что я голодаю, например. Поэтому такая информация, друзья. Я питаюсь обычно, регулярно делаю пищевые паузы по 36 часов, без воды, без еды, и мне очень хорошо от этого. Если еще совмещаете с дыхательными практиками, то это вообще, это железная тема, это вообще... Сильнейший иммунитет, противостояние вирусам, бактериям и так далее в организме, это постоянно ты, ты энергичен, у тебя куча энергии просто. У тебя правильный сон, у тебя правильно работает пищеварительная система, микрофлора там оптимизирована также. Поэтому очень много бонусов, концентрация внимания, много лишнего мыслей даже отваливаются, какие-то ненужные, которые крутились. То есть голод обнуляет твою химию в теле, оптимизирует систему организма и на выходе ты как цельное существо. Поэтому рекомендую, попробуйте, пишите в комментариях, как у вас получилось и обязательно миксуйте это с дыхательными практиками, потому что в день пищевой паузы идеально дышать. То есть пищеварительная система не работает, и ты на голоде дышишь, и у тебя эффект наиболее глубже. И как раз-таки за счет того, что углекислый газ в организме в избытке на время пищевой паузы, то у тебя и лучше происходит работа с усвоением кислорода. Поэтому дыхательные практики и голод это очень хорош, хорошо совместимые вещи. Друзья, надеюсь, был полезен этот выпуск, и увидимся. В следующих роликах у меня есть телеграм-канал, ссылка в описании под этим видео. В телеграм-канале я выкладываю дыхательные практики без э, вступления и там без рекламы, друзья. То есть, если вы не хотите ловить рекламу во время сеанса в ютубе, то залетайте в телегу и там чистая информация, чисто практики, никакой рекламы. Также подписывайтесь на канал, многие смотрят, они не подписаны. Нажмите кнопочку красненькую подписаться, потом колокольчик, потом лайк. И обязательно пишите в комментариях, как вам. У меня все, увидимся в следующих видео.